привет ребята добро пожаловать на канал сегодня в ролике я вам расскажу как можно на самом деле зарабатывать на криптовалюте тут есть подводные камни мне есть что вам рассказать также расскажу как можно набрать аудиторию на youtube получить вот такую вот серебряную кнопку изначально думал сделать просто обзор этой самой кнопки но потом захотелось сделать что-то такое полезное с приправкой своего опыта чтобы получилось максимально бомбезно поэтому давайте сразу с вами начнем с кнопки заказать в беларуси ее не получилось из-за ситуации в мире поэтому пришлось заказать на человека из нашей команды в Молдову. Он ее получил, сделал распаковку, заснял видеоролик. Поэтому можете посмотреть видео у его уже на канале. Ссылка будет, наверное, в описании. Теперь эта кнопка у меня. Выглядит она прикольная, Такая вот какая-то вроде серебряная на ощупь. Она такая немного металлическая, немного деревянная. Можно повесить смело на стенку. Будет висеть и напоминать вот об этом вот нелегком пути. Большое вам, ребята, спасибо. Благодаря вам я держу вот эту вот самую награду. Каждый из вас, кто подписан, от вам спасибо вот жму по братски руку потому что но ну, без вас я бы не смог добиться таких вот результатов если бы мне сказали то что пацаны из деревни у нас население меньше 250 человек будет держать вот такую вот кнопку серебряную со тысяч подписчиками и приехать вот сюда, вот на таком вот Мерсе в поле, ну, я бы никогда бы, ребята, не поверил. У нас там каждый третий человек просто бухает, кроме колхоза, там других особой работы нет. Если у кого-то есть ЛПХ, да, окей. У кого-то есть колхоз, ну, и большинство бухает. А я тут стою на Мерсе в поле, блин, и с такой вот кнопкой. Огромное вам, ребята, спасибо. Но благодаря вам я могу делиться своим опытом, рассказывать, через какие трудности я прошел, что вообще было и как добиваться таких же, собственных результатов. По YouTube сейчас я вам быстро расскажу. Главное в Ютубе это постоянство. Блин, вот просто ставите себе цель записывать по 3 видоса на неделю, делаете это на протяжении трех лет, пожалуйста, вы сможете забрать вот такую вот кнопку. Я посмотрел когда-то э, видос Инстардинга, и он такой говорит, вот вы будете снимать регулярно видеоролики, если вы не добьетесь результатов за 4 года, я вам заплачу 10 тысяч долларов. Если вы прямо сейчас начнете и не добьетесь успеха, я каждому из вас дам по 10 тысяч баксов серьезно. Это меня реально очень сильно смотивировало. И я просто думаю, ну даже если не добьюсь результатов, то заработаю там 10 тысяч долларов. Но как видите, все работает и реально просто из-за постоянства можно добиваться этих самых целей. Но опять же, если вы будете на YouTube снимать то, что и снимают все, темы, на которых люди не зарабатывают, то понятно, ребята вас смотреть не будут. Но когда вы начинаете рассказывать что-то полезное, там где люди цепляются за вашу информацию, и это им приносит деньги, либо приносит какую-то мотивацию, ну понятно, люди вас будут Дальше смотреть потому что эта информация полезна и за этой информацией хочется приходить иногда подпитаться я не знаю эмоционально иногда узнать какую-то информацию которая реально поможет открывать лучшие сделки а если вы будете вот как и все показывать какую-то там ерунду продавать вот этот вот воздух ну понятно люди к вам тянуться не будут так давайте по ютубу э, путь у меня был конечно сложный и кто-то спрашивал вот почему у того не получилось а у тебя получилось да потому что ребята изначально я делал 5 стримов на неделю и три ролика на неделю я делал 8, грубо говоря, видосов на неделю. Покажите мне человека, который тоже делает 8 видеороликов на неделю. Плюс это была тематика трейдинга, это довольно-таки сложная тематика. Намного проще было бы, я не знаю, там в детской тематике, в развлекательной набрать аудиторию. Но у каждого, как говорится, свой путь. Если говорить кратко по Ютубу, то здесь важно две фишки. Первая – полезность и вторая – регулярность. Если вы будете регулярно давать полезность, то поверьте, вы добьетесь своих результатов, у вас будет точно такая же кнопка, люди к вам потянутся, и вы начнете зарабатывать свои деньги. Изначально, когда YouTube заводил, у меня не было там в планах, знаете, зарабатывать деньги с YouTube, формировать какие-то другие источники дохода. У меня было в планах просто научиться себя контролировать. Это был, грубо говоря, мой видео-дневник по моим сделкам, по моей торговле. Но потом, когда я начал показывать что-то такое полезное, разбираться, люди начали подтягиваться, уже сформировалось, знаете, в комментариях такое какое-то комьюнити, люди начали между собой общаться. Это было круто, это было приятно. Сейчас, конечно, уже немного не хватает этих эмоций, но ну, потому что ты уже как-то к этому привык, и хотелось бы это немного заново пережить. По YouTube, я думаю, понятно, делайте регулярно, полезно, находите свою первую аудиторию, и все у вас, ребята, получится. Поэтому желаю удачи, кто будет это начинать. Вам еще раз хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку, потому что без вас я бы таких результатов не добился. Теперь давайте перейдем к самому интересному, как на самом деле зарабатывать на криптовалюте. Представим то, что вот это вот у нас все крипта. Вы можете просто купить крипту, инвестировать, ждать, когда она вырастет, продать и на этом заработать. Опять же, одного источника дохода, ребята, мало. Вы можете инвестировать в свою тысячу долларов, пройдет очень много лет, да, эта крипта все будет на тех же самых значениях. Я с вами хочу поговорить, знаете, как друг с другом, дать какие-то такие вот советы, которые вам помогут. Потому что об этом, ну, как-то не принято говорить на Ютубе, но... Я дам те советы, которые, ну, возможно, вашу жизнь изменят. Я понимаю то, что это применит всего лишь 2% людей, но даже если я смогу изменить эти самые 2% людей, то я уже, ребята, буду счастлив. Купить крипту – это понятно, хранить. Дальше мы можем заниматься трейдингом. Это есть у меня тоже такая тема. Но трейдинг у нас не всегда работает, то есть это такой плавающий доход, вы можете то зарабатывать, то не зарабатывать, и по факту этот, э, эта тема даже может жрать вот эту вот тему, это надо понимать. То есть трейдинг довольно-таки рисковая штука, но если вы уже с эмоциями полностью себя научили контролировать, все окей, будете зарабатывать там стабильно ну, 10-30% в месяц. Дальше, от трейдинга у нас идет P2P, то есть вы понимаете, есть у нас первая плашка, вторая плашка, третья. P2P, что такое P2P? Вы, например, берете, меняете деньги с криптовалюты на наличку, с налички на криптовалюту. Вы за каждую транзакцию берете там 1-3%. Все, на этом вы зарабатываете. Главное здесь иметь какой-то стартовый капитал, это безрисковый такой вот момент, то что вы просто людям меняете деньги. Вот вам еще один источник дохода. Потом дальше, межбиржевой арбитраж Вы покупаете криптовалюту на одной бирже за такую-то цену Продаете уже на другой бирже по э, цене немного выше Это такое явление встречается На одной бирже может траховаться за 1 доллар На второй бирже там 1 доллар 20 центов Вот 20 центов, это и ваша, так скажем, прибыль Разница, на которой вы можете зарабатывать Потом, дальше Было такое то, что крутили Binance Когда можно было делать вот такие вот круги Ты, допустим, с привата загоняешь на Binance С Binance покупаешь какую-то монету Гонишь на другую платформу, там продаешь и собственно вот за этот вот круг ты получал там 6-7 процентов и такие вот круги ты делал по 6-7 процентов мог сделать 20 кругов допустим за день получить там 100 процентов своему депозиту понятно были лимиты но это не важно у нас есть первое второе третье четвертое пятое это то, что я сходу так накидываю. Потом перепродажа NFT. Вы можете заходить на маркетплейсы, э, зарабатывать на этих вот NFT. Купили NFT дешево, главное хороший проект. Перепродали подороже. Вот вам еще один источник дохода. Следующий источник дохода, который уже будет в этом месте допустим, вы заходите в лаунчпады. Заходите в лаунчпады на Бабите, заходите в лаунчпады на Binance, заходите в прайм-листы на хобби Это вам сразу еще три. То есть, три источника дохода добавилось. Это уже безрисковые, пошли источники дохода. Потом вы заходите в ICO, допустим, на том. Же самом коин листе как я заходил в мину протокол с 300 сделал 4000 долларов вот вам еще один источник дохода ребята к чему я веду то что у вас в одной вот крипте должно быть несколько источников дохода если вы будете просто покупать крипту этого к сожалению недостаточно вы должны вокруг крипты формировать какие-то бизнесы какие-то вот ветки дохода и тогда да вы скрипты будете зарабатывать и я понимаю это не всем понравится но те кто хотят зарабатывать ребят это для вас, вот, грубо говоря, граль. Когда вы начинаете формировать вокруг этого всего источники дохода, а если еще и бизнесы, это вообще круто. Я когда оставляю ссылки, реферальные ссылки под своими видеороликами, да, это реферальные ссылки. Кто-то жалуется, то, что вот он оставляет реферальные ссылки, он зарабатывает. Ребята, на реферальных ссылках дают скидки на торговые комиссии. Если вы регистрируетесь без реферальной ссылки, вы все свои вот эти вот торговые комиссии отдаете бирже. А когда по реферальной ссылке, вы экономите на торговых комиссиях? Да, вы экономите на торговых комиссиях, но и часть этих самых комиссий перетекает тому, кто вас пригласил. Но такие условия есть только у тех, кто добился каких-то результатов, там неплохо подписчиков на канале. То есть реферальные ссылки ⁇ это круто, это надо понимать. И вот, когда вы формируете еще реферальные ссылки... Так скажем, доход с партнерских программ, вот вам еще один источник дохода. Но это уже бизнес такой, который будет регулярно, постоянно приносить свои деньги. YouTube, снимаете ролики на YouTube, вам приносит YouTube деньги. От YouTube ссылки в партнерские программы. И понимаете, вот эти вот источники, которые формируются вокруг одного слова крипта, их очень много. Вы можете развивать любое направление. Тоже направление с NFT, оно пока, как по мне, вот только-только зарождается, да, оно еще вообще не развито. Ты заходишь в NFT, вот как и много каналов постреляли на степан, просто снимали степан, каналы выстрелили, Да и хрен с ним, то, что этот степан соскамился. Я понимаю, ребята, но сам факт, то, что ребята вокруг слова степан смогли выстроить вот такую вот, грубо говоря, пирамиду исто источников дохода, это круто. И еще одну важную фишку, которую я вам хочу рассказать, то что вам нужно понять, я это... Блин, я расстроился, когда это понял. Но это надо понять, то, что у нас в жизни везде все кому-то нужно продать. Кто-то продает обучение, на этом зарабатывает. Да, этих людей можно осудить. Они там продают воздух, да? Но ну, смотрите, машину создают, они по факту продают воздух. Ну что это машина машина это просто эмоции да кто-то продает обучение это знание и в нашей жизни важно понять то что у нас везде слово нужно продать то есть ты продал получил деньги Да, деньги это по факту пыль но это тот инструмент который помогает эту жизнь немного приукрасить поэтому ребята когда вы поймете что продавать это нормально в нашей жизни это вообще нормально нам продают продукты мы являемся конечным потребителем нам продают то Главное в этой цепочке не оказаться последним. То есть нам не должны продавать. Мы должны быть теми людьми, которые продают. И тогда да, мы будем зарабатывать. Это важно понять. Это прям не так на поверхности. Это надо реально понять. И когда понимаете все, тогда как-то по-другому все это работает. И опять же, ребят, я сейчас уже создал три YouTube канала, 5 Telegram каналов. У меня есть 8 TikTok. -ов. Я это все веду сам. Да потому что я от этого кайфую. Если вы будете так скажем, себя напрягать, вот мне не нравится снимать, вот мне там не нравится то, ну понятно, у вас не пойдет. Вы должны заниматься тем делом, которое вам на самом деле нравится. Если вы лезете в крипту и вам не нравится какой-то из этих вот источников дохода, вот знаете, кто-то там, вот блин, надо разбираться в трейдинге, вот блин, надо разбираться в связках. Да, блин, мне это интересно. Я сажусь за комп, и я целый день, блин, могу провести вот реально в компе. Кому-то интересно полежать на пляже, а мне, блин, интересно изучить, какие же там связки, а как эти нефти работают, а как эти мосты работают, а как вот эта свапалка, блин. И мне реально интересно. И вот я от этого кайфую. И, наверное, поэтому можно добиваться каких-то результатов и вот любимого дела. Поэтому, ребят, занимайтесь любимым делом, делайте это постоянно. Помните то, что нужно формировать вот эту вот сетку доходов, когда сформируете сетку доходов, когда вы делаете, будете постоянно, будете кайфовать. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Не забывайте ставить лайк, писать абсолютно любой комментарий. Всем профита, всем пока.